Если в день заменить час сидения перед телевизором или компьютером на чтение полезной и интересной книги, то ты станешь самым умным человеком среди своего окружения. Все успешные люди – пташки, ранние. Что-то особенное и магическое есть в раннем подъеме. Это часть дня, когда еще мир не проснулся, самое важное и вдохновляющее. Упрощай свою жизнь. Упрощение – это устранение ненужного и бесполезного. Необходимо уметь упрощать все, что можно и нужно упростить. Чем будет проще твоя жизнь, тем больше ты сможешь ею наслаждаться. Наслаждаться жизнью в постоянном стрессе и хаосе невозможно. Найди для себя тихое время – Остановись. Прислушайся к себе и своему внутреннему голосу. Обрати внимание на все... Что имеет для тебя значение Возьми за привычку просыпаться рано Когда вокруг тишина Чтобы медитировать, размышлять и созидать Постоянно тренируйся Регулярная активность сохраняет здоровье Если у тебя сейчас нет времени на тренировки Рано или поздно ты все равно начнешь их делать Чтобы поддерживать свое здоровье Спортом можно заниматься не только в тренажерных залах Но и дома Понравилось видео? Ставь лайк Подпишись на канал До новых встреч, друзья!